У нас дураков на сто лет приписено. да, поэтому Алексей придется нам какое-то время ждать, выжидать, пока дураки, то есть как-то их дать им пенсию этим дуракам, да, то есть вот, моему поколению, чтобы и даже те, кто моложе, чтобы сразу получили пенсию. Женщины в 50, мужчины в 55, а лучше вообще я буду добиваться того, чтобы женщины в 45, мужчины в 50. Это самый вот, простой для нас способ сейчас решить многие проблемы. То есть, эту часть отправить доживать и все, платить им достойную пенсию. Пусть они как хотят, там, творчеством занимаются, на дачу едут. от них будет во сколько пользы. Вреда не будет, самое главное. То есть, нам нужно их нивелировать так, чтобы от них не было вреда. И все, молодежь пусть трудится, пусть делает, страну поднимает. Что будет с Россией дальше? А в России два пути. Один путь гибель, другой возрождение. Какой мы выберем? Все зависит от каждого из нас. Сейчас в душе каждого из нас решается этот вопрос. Не только там Путина, Володина. не решили это уже в пользу уничтожения России. Нет. В наших душах решается вопрос. Да, восстановить Россию будет очень сложно. Да. Но представьте себе, когда мы взвешиваем... Два варианта. То есть погубить Россию, восстановить Россию. Знаете, Россию проще восстановить, чем хранить. Это тот случай, когда легче спасти, чем закопать. Понимаете? Поэтому даже с точки зрения чистой, чисто прагматического подхода, лучше давайте спасем. Даже если кто-то не является патриотом, даже если кто-то там сильно не любит по какой-то причине Россию, ее легче спасти сейчас. Поймите. И вот те люди, которые там... Э Высказываются в иной плоскости, они не понимают, они под собой яму копают.